В Беларуси возбудили дело о захвате власти из-за, значит, вот, координационного совета оппозиции. И что произошло? Произошло следующее. Упустили время, сделали абсолютно неверные шаги. Время действительно упустили, у Лукашенко был шок, Тихановская могла взять власть в свои руки или объявить об этом и передать власть народу, да, то есть объявить себя президентом, призвать народ на местах, избирать вот какие угодно советы, вообще исполнительные комитеты, на местах, не нужен никакой координационный совет, зачем он нужен? Ну вот, может быть, ей нужен там для каких-то а, определенных целей, да, чтобы там Запад нравился и так далее. Нужно народу было передать полномочия, уполномочить каждого, сделать каждого представителем государственной власти. Представляете, что бы народ сделал? Разнес нахер все бы. А че? Все бы разнес. Всех этих лукашенок, всех бы этих ментов, всех бы этих КГБшников. Просто нужно было ему дать полномочия. Время упущено. Плата за нерешительность, может быть, за чью-то трусость, очень высокая плата, да, очень высокая. Лукашенко не удержится, он уже проиграл. Но будет совсем херово, да, потому что там уже Путин стоит со своими, там, этими военной полицией, там, с кем хотите, да, там, с кадыровцами, с кем хотите. Он, он стоит и ждет со своими олигархами. В таких случаях, когда... Происходят такие события, промедление в, в, в смерти подобное. Действовать нужно всегда быстро. Это главное. Быстро, решительно. И ну вот с этим словом у нас всегда проблемы. Я люблю слово беспощадно. Мне говорят, что это неправильно, надо говорить жестко. Ну, слова синонимы, но синонимы да не очень. То есть надо действовать быстро, решительно и беспощадно. И тогда сможете победить. Вот э, на сегодняшний день все в такой ушло э, в тупичок. Да? Из этого тупика теперь надо выбираться и привести к тому же состоянию, в котором находились, когда Лукашенко проиграл. То есть какой может Лукашенко пережить второй шок? Да? Он теперь знает, что народ его не любит. Он должен теперь узнать, что весь народ его не любит. И народ готов с ним сражаться. Вот это вызовет у него шок. Он, я не думаю, что способен принять решение воевать с собственным народом. Запугивать собственный народ, да. Отдельных людей там сажать, убивать, да. И он будет это делать. Вы понимаете, сейчас вот он возбудил это уголовное дело. Сейчас кгб будут ходить, там кого-то хватать, кто там какие-то акции проводит и так далее. Я понимаю так, что людей в субботу и воскресенье на протестных акциях будет много. Значит, эти протесты не должны быть дарением цветов военным, там, полицейским и так далее. То есть нужно прямые вопросы задавать. Ребята, вы с кем? И идти делать конкретные дела. То есть входить в здание органов государственной власти и там обосновываться. А тех упырей, которые там незаконно находятся, оттуда катапультировать. То есть вопрос о том, что сейчас у власти в Белоруссии находится нелегитимный президент, нужно поставить во весь рост. Я говорю, проблема только одна. Он может сказать... Ну, Предположим, я проиграл. Предположим, выборы не состоялись, как Евросоюз сказал. Зачем Евросоюз это сказал? Зачем Европарламент сказал, что выборы э, надо считать несостоявшимися? Они состоялись и победила Тихановская. Лукашенко проиграл. И Лукашенко был бы отстранен от власти, как только приняла бы присягу Тихановская. Сейчас это уже... Ну, Поздно делать, хотя можно, еще вот последний, наверное, последний вагон уходит. Она может принять присягу, и тогда Лукашенко никто. Тогда все. А если она не принимает присягу, то Лукашенко, бывший президент, а так как присягу другой президент не принял, он еще, я говорю, надо посмотреть в Конституции Беларуси, сколько может еще он править. Я не удивлюсь, если до какого-то сентября. 8 сентября срок, да, у Лукашенко. Прикольно. Видите, до 8 сентября он может что хочешь делать. Совершенно спокойно. А потом еще что хочешь. То есть сейчас официально что хочешь, а потом неофициально еще что хочешь. Или 9, вот пишет, сентября. Да ну не вопрос. 8, 9, до этого времени можно зачистить всех. Просто всех зачистить. Я имею в виду не а, людей, а пассионариев, которые... Выступают против него. Вот Лука ну, до 3 ноября. Но я не знаю, я не читал в Конститут. Совет вот, оппозиции Белоруссии заявили, заявил о готовности к контактам с Россией. Вот это абсолютная чушь вообще. Я так понимаю, что это Павел Латушка, э, экс-министр культуры, который туда вошел. И вот э, нужны какие-то контакты с Россией. Зачем? что они там хорошего могут получить от России, да? Народу Беларуси это зачем? Что такое Россия? Это Путин. Это значит будут грабить. Народу Беларуси. Я понимаю, этим ребятам они хотят власть получить. Власть получить для этого нужно так сказать ярлык на княжение от Путина. Даже Лукашенко отбегал да и прятался как можно идти на поклон к злодею к диктатору еще худшему чем лукашенко народу белоруссии это зачем для того чтобы пришли туда всякие ротенберги с тимченками и разворовали все что можно